Друзья, с вами Лотникова Екатерина, специально для корпорации ЗУС. И хочу сказать вам большое спасибо за ваши вопросы, которые вы мне адресуете. Ваши вопросы связаны, и один из них мы сегодня с вами разберем, с тем нашим вебинаром, на котором мы рассказываем, что с нами вы зарабатываете 41 тысячу рублей на примере России в месяц с самого первого дня работы. Итак, самый распространенный вопрос, который я сейчас получаю от вас, это вопрос уточнения. Вы спрашиваете, что получается, работать надо 21 месяц, а деньги только потом? Я хочу на него ответить. Особенность нашей работы такова, что все основные деньги вы получите именно по окончанию работ. Но в процессе работы, в процессе 21 месяца, вы не будете сидеть с нулем в кармане. Ваши доходы будут увеличиваться. То есть вы будете получать деньги с самого первого месяца работы. Скажем так, ваш доход будет увеличиваться в течение 21 месяца, на нашем примере, примерно от 1 рубля до 60 тысяч рублей в месяц. А по окончании работ вам еще и заплатят премии в размере половиной тысячи долларов. Причем выплаты премии будут по курсу. Ниже я привела табличку, которая показывает, как могут выглядеть ваши доходы. То есть не надо четко привязываться к этим цифрам. Это примерные ориентировочные цифры. Все будет очень индивидуально. Например, в салатовом секторе у нас первый подготовительный этап, да, когда вы еще учитесь делать свои основные какие-то, действия, обучаетесь, так скажем, копать, да, и вот вы видите, что э, в течение там первого каталога может и, можете ничего не месяца и ничего не получить, второй месяц это может быть 1000 рублей, третий месяц это 3000 рублей. Когда вы уже научились основным навыкам и вышли на второй этап вот, непосредственно работа в нашем с вами вебинаре мы говорили здесь, что вы выходите на построение второй, второй ветки или второго ствола, ваш доход начинает разительно увеличиваться. Да, мы видим уже 6 и 8 тысяч рублей в месяц, 10, 12, даже 20 тысяч рублей в месяц. То есть, как видите, к девятому месяцу ваш доход увеличится. Чем быстрее вы строите ствол, да, тем быстрее растут ваши доходы. Пятый сектор – это уже сектор выплат. Мы их поэтому и назвали сектор выплат, потому что здесь уже идут основные деньги. Как видите, здесь тоже от 20, 30, 35, 40 тысяч рублей в месяц, 50, 55, 60, 60, 60 и плюс в конце премии 4,5 тысячи долларов. Ну что ж, я думаю, что я ответила на ваш самый распространенный вопрос о том, что деньги у вас будут, но ваш доход будет увеличиваться постепенно, но весь смак, все самое интересное будет по окончанию или к завершению уже полностью сделанной работы. С вами была Лотникова Екатерина. С нетерпением жду еще ваши вопросы.